Добрый день, с вами Довин Наташа, художник компании Таир. Сегодня я хочу рассказать о создании новой работы в микс-медийной технике. Мне хотелось создать что-то необычное, отойти от классики, поиграть с материалами и перспективой. Для работы взяла 3D-холст, сразу перевела на него карандашный рисунок. Фон на корпусе граммофона делаю, приклеивая кусочки декупажных карт с фактурой дерева. продолжая рисунок на широких бортиках холста. Выступающие края корпуса делаю объемными. выкладываем мастихином вдоль линейки смесь из грубой и гибко-рельефных паст. Этими же пастами создаю небольшой рельеф на фоне. Где-то использую мастихин, а где-то грубую кисть и щетину. Акриловыми красками рисую трубу граммофона. Бирку с торговой маркой также делаю объемной с помощью паст. Для этого я сделала трафарет из картона, вырезав в нем овальное окошко. Я распечатала на принтере старинные французские купюры, Тонирую их в крепком чайном настое, выкладываю на тарелку и, пока бумага еще влажная, по-где присыпаю молотом кофе, чтобы получились темные пятна. Приклеиваю купюры на моделирующий гель, но можно использовать любой клей. Затем снова возвращаюсь к рельефным пастам. И делаю слегка объемную форму для конверта с письмом поверх купюр. Дорисовываю граммофон. Рисую пластинку и окрашиваю корпус. Тонкой кистью прорисовываю резные украшения на трубе. Тонирую конверт разбавленными акриловыми красками в нежный голубоватый оттенок. Приклеиваю марки, вырезанные из подходящих декупарных карт. Также приклеиваю распечатку с винтажной фотографией девушки. Рельефную надпись на бирке делаю контуром. Подписываю письмо. После высыхания контура бирку окрашиваю золотой краской. Дальше рисую стакан с виски. После того как краска высохнет, прозрачным моделирующим гелем наношу маски на кубики за льда. Хочется дать им небольшого рельефа и выделить сильным блеском. Монетки, раскиданные по столу, делаю рельефными с помощью паст. Контуром создаю на них узоры и надписи. После их высыхания окрашиваю монетки в золото и середро. Делаю сложное окрашивание фона в нескольких слоев Ошкуриваю его, чтобы выровнять цвет Рисую карманные часы На крышку добавляю несколько мазков золотой краской На месте стеклышко делаю мазок моделирующим гелем После высыхания он станет прозрачным и будет смотреться, как настоящее стекло Щетинной кистью делаю мазок гелем по поверхности пластинки, чтобы тоже придать ей глянцевого блеска. Золотым контуром формирую объемную цепочку от часов. У современных художников под рукой множество нестандартных материалов. Можно обыгрывать на картинах объемные элементы, создавать разные фактуры, использовать металлические краски и специальные медиумы. Все эти средства и техники позволяют по-новому воздействовать на зрителя. Делитесь, какие материалы помимо красок вы добавляете в свои работы. Творите с удовольствием и до новых встреч!